Когда земля покроется цветами, когда покой повсюду и внутри все то, о чем с тобой мы прочитали, о чем молились, вот оно, смотри, И вот ты пьешь, закрыв глаза, Вода искрится, как алмаз, и только летняя гроза. А не война, разбудит нас. И пусть сейчас, закрыв лицо руками, Ты плачешь, друг, и нестерпимо боль Среди людей, чьи бы тверды, как камень, Твой сильный бог, твой нежный бог с тобой. И в этом мире, где беда, Бывает чаще, чем еда, где каждый день прошел в борьбе, Егова помнит о тебе. Твою любовь Егова не забудет. И небывалый встретишь ты рассвет над миром, где от счастья плачут люди. На той земле, где смерти больше нет. И волк с ягненком на лугу. И друг о друг прижал к груди, И дети к матери бегут, И только счастье впереди.